Всем привет! Пришло время рассказать вам о нашем продукте Netpeak Spider. Если вы хотите эффективно продвигать сайты, он поможет вам сэкономить время и провести полный технический SEO-аудит любого сайта и даже конкурентов. Обнаружить критические ошибки оптимизации, которые мешают вам попасть в топ. Вытянуть любые данные сайтов, это могут быть цены, отзывы, комментарии и многое другое а также найти точки роста трафика и инсайты, посмотрев на сайт с высоты птичьего полета. Ну и, конечно, регулярно составлять отчеты о продвижении. На их основе можно ставить задачи для разработчиков, а специальная Weight Label функция позволит составлять брендированные отчеты для ваших потенциальных клиентов или уже текущих. И прокачать свои навыки в SEO, изучив нашу внутреннюю базу знаний прямо в программе и множество материалов на нашем сайте хелп-центре или блоге. В видео я постараюсь дать как можно больше полезной информации в максимально коротком формате. Ну а чтобы закрепить знания и получить виртуальный балл Гриффиндору, приглашаю вас пройти небольшой тест. Ссылка на него будет под этим видео. Давайте перейдем в программу и посмотрим, как она работает. Для того, чтобы начать анализ сайта, необходимо ввести его адрес и нажать на кнопку старт. Дальше программа сама соберет все необходимые данные и построит отчеты, которые вы сразу же можете взять в работу. Прошло всего 10 минут, и вот какие отчеты мы получаем. Первый – это дашборд. Здесь выводятся основные диаграммы по сайту, чтобы вы могли быстро понять, на каком сайт счету. И также этим дашбордом можно поделиться в один клик. Следующий вид отчетов – таблицы. Это сердце программы, где собраны все данные после сканирования у нас интегрирована самая мощная таблица на рынке которая позволяет работать с огромным объемом данных и ходят слухи что она с ним справляется даже лучше чем excel среди основных фич можно выделить группировку вы также можете применять сортировку по любому параметру применять быстрый поиск здесь кстати удобно вы можете искать по одному слову но программа будет все это искать по всем столбцам также у нас есть кастомные фильтры здесь вы можете настраивать какие-то свои кастомные условия и затем программа составит для вас выгрузку конкретно этих страниц следующий вид отчетов это внутренние базы данных в них собраны много информации по какому-то конкретному параметру и здесь вы можете также применять какие-то фильтры но о них я расскажу Чуть, чуть позже. Также у нас есть контекстное меню. Здесь вы можете быстро открыть URL в любом сервисе, либо же если нужно пересканировать страницу. Следующий вид отчетов это ошибки. Программа находит больше 80 ошибок поисковой оптимизации. И здесь они все собраны по степени критичности. Высокой, средней и низкой, что видно по цветам, которым они отмечены. Также внизу будет добавлено информация по конкретной ошибке чем она грозит как ее исправить и где можно почитать полезные материалы по этой ошибке дальше хочу показать сводку программа по полученным данным строит некоторые инсайты например определяет статусы страниц либо же их тип дальше структура сайта здесь вы можете просмотреть структуру вашего сайта по сегментам в URL. каждый пункт кликабельный и можно быстро проверить, все ли страницы находятся в нужной папке, все ли файлы находятся в нужном месте. И удобно то, что полную структуру сайта можно выгрузить с помощью специального отчета. И там будут также добавлены все остальные собранные параметры, например, title, description и так далее. Последний тип отчетов, который я хочу показать – парсинг. Это одна из главных функций PIXPyder, которая позволяет собирать любые данные со страниц сайта. Это могут быть цены, отзывы, SEO-тексты, хлебные крошки и многое другое. Здесь можно удобно фильтровать данные по каждому парсеру, но я расскажу об этом чуть-чуть позже. Если вы хотите посмотреть на свой сайт под микроскопом, у нас для этого есть функция сегментации. Точно такая же, как Google Analytics. Эта функция позволяет выделить определенную часть сайта и перестроить все базовые отчеты относительно нее. Для этого выберите какой-то кастомный фильтр или часть сайта и нажмите кнопку «Применить как сегмент». После этого вы увидите все ошибки, которые были найдены только на страницах в этом конкретном сегменте, а также можете посмотреть на сводную информацию. У каждого из нас бывают нестандартные задачи, которые требуют нестандартных решений. Именно в такие моменты пригодится максимальная настройка программы под себя. Используйте для этого параметры и настройки. Вы можете управлять параметрами, которые программа будет собирать и обрабатывать. Например, вы можете отключить некоторые из них, чтобы повысить скорость сканирования и, допустим, получить еще больше страниц. Кстати, удобно. Вы можете, нажав на любой из них, быстро переместиться к нему в таблице, а в нижней части прочитать более подробное описание. Предлагаю перейти в настройки сканирования. И начнем с вкладки «Основные». Здесь можно настроить скорость сканирования с помощью количества потоков, включить рендеринг JavaScript, чтобы программа при сканировании выполняла JavaScript и находила контент, который с помощью них генерировать определить, какие типы файлов мы будем проверять и включить мультидоменное сканирование. Это профункционал, который позволяет одновременно сканировать множество сайтов и видеть результаты в рамках одной таблицы. Следующая вкладка «Продвинутые». По умолчанию мы сканируем как можно больше страниц, чтобы найти больше данных и инсайтов. Специально для продвинутых пользователей мы сделали одноименный раздел «Настроек», чтобы вы могли все регулировать самостоятельно. Дальше виртуальный robots.txt. Здесь вы можете тестировать свои гипотезы с файлом robots.txt до того, как зальете его на сайт. На вкладке парсинг вы можете настраивать свои кастомные парсеры, чтобы извлекать любые данные с сайта. Например, цены, хлебные крошки, ссылки на изображения и множество другого. Советую сначала почитать статьи которые мы здесь указали прямо на странице и если нужна будет какая-то помощь то обращайтесь к нам в поддержку следующая вкладка User Agent. если вы хотите проверить сайт используя разные значения этого заголовка вы можете использовать один из преднастроенных здесь либо же задать свой кастомный на вкладке http заголовки бывают такие ситуации что для ряда задач Нужно использовать свои собственные значения HTTP-заголовков, запросах к серверу. На этой вкладке вы можете их задать. Затем ограничения. На этой вкладке вы можете оптимизировать определение ошибок под свой собственный проект. Но хочу акцентировать внимание, что по умолчанию мы задали максимально четкие ограничения. И стараемся держать их актуальными. На вкладке «Правила» это очень полезная настройка которая позволяет вам сканировать только нужную часть сайта. Например, только карточки товаров, либо же только страницы, например, блога. И комбинировать эти правила вы можете плойки и или. Netpeak Spider интегрирован с сервисами Google Analytics, Search Console и Яндекс.Метрик. Это открывает для вас множество возможностей. Например, вы можете обогащать, техническую информацию с сайта, данными по поведению пользователя, аналитическими данными и данными по поисковым запросам. Например, вот так выглядит отчет, в котором включены параметры с Google Analytics, вы прямо в программе видите все эти числа, и также можете смотреть достигнутые переходы к конкретным целям. И можно выгружать все запросы по сайту, который подвязан к на spider в допустим в таблицу внешнюю также точно такая же таблица есть и в программе здесь видно сразу же и запросы и клики и показы то есть вся статистическая информация на вкладке экспорт можно задать удобные для вас настройки выгрузки отчетов из программы включая возможность экспорта сразу же в Google Drive на вкладке аутентификация вы можете добавить свои связку логин и пароль, если сайт, допустим, на разработке или доступ к нему закрыт именно через базовую аутентификацию. И программа будет использовать эти данные при каждом обращении к серверу. Прокси будут полезны в тех случаях, когда нужно просканировать страницы сайта, допустим, из разных локаций, либо же, если сайт блокирует обращение с вашего одного IP-адреса. И на вкладке White Label это про-функция, которая позволяет добавить ваше собственное брендирование. Это может быть логотип и контактные данные в SEO-аудит формате PDF. Он автоматически генерируется буквально в несколько кликов. И тем самым вы можете повысить персонализированность такого отчета для ваших клиентов или коллег. И предлагаю прийти и посмотреть, как такой отчет выглядит. Чтобы выгрузить такой аудит, после сканирования откройте меню экспорта и выберите аудит качества оптимизации. Посмотрите, какую красоту может выгрузить программа. Отчеты формируются на основе большого массива данных, потому для удобства мы добавили содержание. Оно, кстати, кликабельное. Визуализация позволяет быстро увидеть состояние проекта и понять, куда можно прикладывать усилия для более эффективной оптимизации. Ну а в конце отчета мы напоминаем получателю ваши контактные данные, чтобы он не забыл обсудить его с вами. Кроме PDF-отчета, программа позволяет выгружать любую таблицу, а также за считанные клики выгрузить какие-то нестандартные отчеты или вообще все отчеты в одну папку. Netpeak Spider — это программа с множеством функций и вариантов применения. Мы реализовали специальные встроенные инструменты, чтобы решать ряд задач, так сказать, не отходя от кассы. Первый из них — это анализ исходного кода и http-заголовков. Здесь мы вводим URL, нажимаем кнопку Start. В левой части будут все http-заголовки запроса и ответа сервера, а также список get-параметров, если они были в добавленном URL. А справа вы увидите весь исходный код страницы, а также извлеченный текст. Удобно, что вы можете здесь сразу же искать по какому-то слову, и программа подсветит вам найденные результаты. Это очень удобно, когда, например, вы не хотите переключаться между браузером и Notpik Spider. Второй инструмент – это расчет внутреннего пейджеранка. Это инструмент, который анализирует ссылки между страницами, помогая улучшить внутреннюю перелинковку на сайте. Следующий инструмент – валидатор xml sitemap это мощный инструмент, который позволяет проверить вашу карту сайта на более чем 30 всевозможных ошибок, которые мы определяем на основе рекомендаций Google, Яндекс и Bing, а также документации протокола SiteMap. Давайте для примера проверим карту сайта toyota.com. В правой части отобразятся все найденные на, сайте, на карте сайта ошибки. Такой себе небольшой Netpeak Spider внутри Netpeak Spider, только нацеленный конкретно на проверку карт сайта. Если же у вас еще нет карты сайта на вашем сайте, то мы всячески вам сочувствуем и советуем сгенерировать ее с помощью нашего последнего инструмента, который называется генератор Сайтмэп. Здесь вы можете генерировать не только XML-карты сайта, но и HTML для еще более крутой индексации. Давайте подрезюмируем, что же выделяет Netpeak Spider на фоне множества других программ. В первую очередь это фокус на устранении SEO-ошибок. Для них отведен отдельный отчет с группировкой по критичности и возможностью выгрузить все ошибки в один клик, для того, чтобы передать их быстро разработчикам и контент-менеджерам. seo аудит в PDF-формате и white -label функция. Брендирование отчетов и добавление в них ваших контактных данных для проведения экспресс-аудитов и заключения новых контрактов по предоставлению услуги SEO. Интеграция с Google Analytics, Search Console и Яндекс-метрикой. Находите новые инсайты с помощью обогащения результатов сканирования аналитическими данными и поисковыми запросами. Такое количество полезных данных нужно еще поискать на рынке. Сегментация данных. Уникальная функция, позволяющая посмотреть совершенно по-новому на сайт. Однажды я просканировал сайт и еще неделю крутил-вертел, находя все новые точки роста и инсайты. Полная кастомизируемость. Используйте параметры и настройки на полную. Все в ваших руках. Продвинутая таблица результатов. Самая мощная таблица на рынке, которая позволяет вам группировать, сортировать, искать, фильтровать и даже персонализировать ее вид под ваши предпочтения. Внутренние инструменты. Анализ исходного кода и HTTP заголовков, расчет внутреннего пейдж-ранка, генератор и валидатор карт сайта. Больше не нужно покидать программу, чтобы решать разноплановые задачи. И как вишенка на торте, оптимальное потребление ресурсов компьютера. Весь этот функционал использует минимум оперативной памяти, а встроенные базы данных позволяют работать с еще большим количеством страниц. На этом у меня все. Не забывайте переходить на тест под этим видео. Спасибо вам огромное за внимание и желаю вам трафика и быстрого сканирования. Пока-пока.